Здравия вам, господа бояре! Сегодня вы познаете уникальнейшую информацию. Оказывается, возможно, Господь создал женщину совсем не из ребра, а кое из какой другой кости. Вы знаете, что я атеист, и ко всем теориям божественного творения я отношусь так снисходительно, могу в порядке бреда что-то разобрать, да меня верующие, но сегодня, сегодня я думаю, что этот ролик очень понравится всем верующим, особенно тем, которые задавали вопросы, а почему тогда у мужчин и женщин одинаковое количество ребер? Ну, как бы, у мужчины должно быть на одно ребро меньше, раз из одного ребра создали женщину. Так вот, на эти вопросы... Отвечает э, профессор библейской литературы Зионизевит. Огромное спасибо моему подписчику Николаю Куропятникову, который оставил все ссылки и оставил такой развертый комментарий, который все объясняет. Никого из вас не смущает одинаковое количество ребер у мужчин и женщин. Профессор библейской литературы Зио Незевит нашел этому оригинальное объяснение. Да такое объяснение, что у многих верующих людей седалище заполыхало адовым пламенем, вплоть до отписки от уважаемого в узких кругах научного журнала. У человека, в отличие от животных, отсутствует бакулюм. Бакулюм – это такая специальная кость в половом члене у многих животных. Видите ли, как бы зачем он нужен? У профессора Савельева есть на эту тему огромный видос, где он рассказывает, что у человека нет бакулюма, у некоторых приматов он есть, и у всяких там бобров, там бурундуков он в принципе имеется. Так вот, как бы там писюн-то получается очень маленький, да, тоненький такой писюнчик у маленьких животных. Вот, и чтобы он как-то хотя бы стоял, там нужна какая-то кость. Ну, он, конечно, тоже там наливается, распухает, но в принципе он у них постоянно вот такой вот, да. Эта кость, она играет важную роль в соите, значит, самца и санки. Ну, без этой кости там как бы... Маленький толстый, тоненький писюн, его очень легко сломать. ну самка же у нас тоже там брыкается, она не хочет. Ее счастливо сделать можно только принудительно. Поэтому, вот э, видимо, Господь для многих животных изобрел бакулюм. Еврейское же существительное, переведенное как ребро, Дзела действительно может означать костное ребро, но при этом оно может означать ребро холма, боковые камеры, окружающие храм, как ребра, или опорные колонны деревьев, таких как кедры или ели, или доски в зданиях. Ну то есть такое многозначительное слово, как у нас вот ключ, допустим, может иметь три значения, там слово коса, там может речная коса, может у девушки коса, может коса, вот траву косят, да? Мото коса какая-нибудь вот Бывают такие слова, которые имеют сразу много значения И вот в еврейских языках, в семитских Видимо слово ребро, вот это дзела Оно означало ну, практически все подряд Таким образом, это слово можно использовать Для обозначения опорного несущего элемента или балки Но ребро-то ведь у нас на месте А вот пенисуальной кости у нас нет Вывод, вывод Нужно искать где-то эту потерянную конструкцию. И тут автор находит этиологическую подсказку «Бытие 2.21», что было после изъятия ребра. «Господь Бог закрыл плоть». Посмотрите на свою машинку, там поизучайте, увидите там шов. То есть Господь Бог там что-то зашивал, Да. На пенисе и машинке края мочеполовых складок находится над мочевым, мочеполовым синусом. Я уже не знаю, что это за дебри такие, но можете погуглить. Уритральная борозда образует пресловутый шов. Происхождение этого шва на наружных половых органах мужчин было как раз объяснено профессором э, истории о закрытии плоти Адама. Так что, господа бояре, не из ребра создали женщину. Вот есть такая теория. Прошу прощения, конечно, у всех женщин, если их эта теория оскорбила. Но вот если бы я был человеком верующим, мне бы сразу стало понятно, чего эта женщина у нас так тянутся к тому месту, где у нас рос бакулем Видимо, что-то родное чувствует, что-то свое. Постоянно вот как-то вот все время туда. Спасибо за внимание.